Меня зовут Роман Переборщиков, я руководитель просветительского проекта «Курилка Гутенберга». И сегодня мы будем дискутировать на тему лженауки, моей любимой темы, которой, собственно, я профессионально занимаюсь. До этого мы уже говорили про терроризм в сети, про проблему детей в интернете и так далее. И так далее. У нас сегодня 10 мероприятий цикла «Цифровой след», который мы проводим здесь на площадке «Коворкинг. Ключ». И вместе с нами сегодня в дискуссии будут принимать два достаточно известных человека. Собственно, Александр Панчин. Давайте его поприветствуем. Кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», старший научный сотрудник института проблем передачи информации РАН. И Данил Кузнецов. Научный журналист. В прошлом редактор образовача, чердака, НПЛС1, ЛАЙФ и так далее. Собственно... Проблема главного, вот главная проблема нашей дискуссии сегодня лженаука и то, как она распространяется в интернете. И чтобы с чего начать, я предлагаю нашим спикерам выступить с какой-то своей позиции по данному вопросу. Как вы видите, собственно, является ли проблемой это или вот что вам есть сказать? Давайте начнем с Александра. Всем добрый день, большое спасибо, что пришли. Но у нас обычно ее такое противостояние, с одной стороны уже наука, с другой стороны популяризация науки. И очень часто мы обсуждаем, что под этим подразумевается, потому что на самом деле оба эти термина они могут самые разные вещи под собой подразумевать. Вот у меня больше всего проблем с тем, как иногда неправильно понимают популяризацию науки, делают про нее чрезмерно общее утверждение. Для меня это слово вообще как слово «ГМО». Вот. Кто-то к этому имеет хорошие ассоциации, кто-то имеет к этому плохие ассоциации, но на самом деле за этим скрывается большой комплекс самых разных а, объектов как и в случае с популяризацией. Бывают очень разные цели, очень разные задачи, бывают очень разные мотивы и инструменты, которые люди используют. Вот, например, среди целей может быть как раз борьба с уже наукой, борьба с какими-то социально опасными мифами. Может быть, просто желание расширить круг людей, которые интересуются наукой, создать вокруг себя какую-то какую группу людей с общими интересами. Это может быть цель такая, чтобы просто у человека нет нету никакого другого варианта, что вообще можно еще делать. Ему хочется э, заниматься вот популяризацией науки, потому что он не может иначе, потому что он так бомбит от э, каких-то там гомеопатов, условно, как у меня, например. Вот И поэтому полезно всегда ну, конкретизировать от, о том, о чем, о чем мы будем говорить. О каком типе популяризации науки, о каком типе уже науки, о какой борьбе с мракобесием. Э, вот в случае с как с служил наукой, мне видится, что одна из важных задач э, это решение некоторых социальных проблем, которые существуют. Я не просто так вот эту книжку сюда принес. Я недавно был в Америке и общался там с Полом Оффитом, и красавтор этой книжки. Книжка называется Bad Face или Плохая вера. И вот в этой книжке приводится очень много примеров того, как э, люди, исходя из каких-то нерациональных убеждений, которые они приняли некритично, или э, исходя из каких-то ошибочных представлений э, об окружающем мире, совершают очень опасные для себя, но самое страшное для своих детей действия. Дети, которые погибают из-за того, что их родственники верят в экзорцизм, они призывают священника, и священник делает какие-то манипуляции с этим ребенком, из-за которых ребенок, страдающий там, эпилепсией, погибает. Или э, истории про то, когда э, ребенка больного лечит гомеопатии, вместо того, чтобы отвести его к нормальному врачу. Или просто молятся за него, потому что считают, что э, вообще медицина – это все миф, и никакого, никаких болезней не существует, все выдумано. Если вы не верите в существование болезни, то болезни вас не коснутся. Это не единственная цель, которую могут преследовать люди, Люди, которые борются с уже наукой. Некоторые люди, которые этим занимаются, опять же, просто не могут иначе, какие-то люди хотят, чтобы наука имела какой-то более высокий статус в глазах там, государства, получала лучше финансирование, кто-то просто не хочет быть по соседству с какими-то мраковецами, чтобы их и тех, и других называли одним и тем же словом. И этот врач, и гомеопат врач, и, может быть, у кого-то врача пригорает от этого. Вот. То есть мотивы могут быть разные, но для меня борьба с уже наукой, прежде всего, нужна как инструмент для решения вот социальных проблем. Даниил? Ну, я в первую очередь не популяризатор науки, не просветитель, я просто научный журналист. И я очень много читаю, в принципе, лекции студентам в разных университетах, в МФТИ, в УТМО про научную журналистику. И всегда очень разделяют этот пафос, сейчас мы тоже такую услышали очень пафосную речь, пафос просветительства и обычную рядовую работу, которая ну, заключается в журнализме, да, в донесении до общества, информирование общества о некоторых явлениях. Вот сейчас Саша очень хорошо и внятно выразил эту позицию, что популяризация науки в его понимании ⁇ это борьба. И борьба за что? За защиту населения. То есть, мы, вот, не знаю, сейчас вышел сериал «Вотчмены», и вот Саша такой у нас, член команды «Вотчмены», который стоит на защите, не знаю, «Готэма», условного, вот, и защищает от каких-то негативных явлений населения. При этом чаще всего в риторике популяризаторов и просветителей всегда выбираются темы медицины. Как наиболее понятно, что вот мы там, окей, наука, дала людям лекарства, наука помогла вылечить болезни, уменьшить эпидемиологическую обстановку, сократить смертность и так далее и то прочее. И на этих примерах очень легко доказывать то, что наука и посвятительство, они ну, как бы дают пользу населению и нужно людей просвещать. Эта позиция, она, во-первых, достаточно элитаристская, потому что люди, называющие себя просветителями, это как бы вот действительно такие герои, которые несут факел просвещения в непросвещенные темные массы, которые бы без них бы об этом ни о чем не узнали бы. Вот. Другой, она, да, она отделяет этих людей как бы вот на таких белых героев-просветителей и темные народные массы, которые нужно просвещать и защищать. Журналистская позиция совсем иная. Мы относимся к людям... Изначально с уважением. Мы считаем, что э, э, у людей есть образование. Вот, они способны понимать определенные тексты. И задача журналистов просто информировать о том, что происходит в мире. Наука финансируется на деньги населения, на, на, на наши с вами налоги. Мы все платим налоги, часть из них идет на финансирование науки. И люди имеют право знать, как бы, что делают ученые за их деньги, какие исследования проводят, на что они тратятся, как бы, ну, что, какой из этого весь идет выхлоп. При этом есть еще такая сугубо, наверное, сугубо российское явление. Дело в том, что долгое время ну, ученые в Советском Союзе, это была такая вот, как бы, каста, которые вот, ну, имели особые права, как бы, имели моральный авторитет. И вот этот моральный авторитет, он... Перешел и уже в постсоветскую эпоху и продолжает считать, что ученые имеют какой-то моральный авторитет, что это как-то ну, более лучшие люди, чем другие, условно говоря, да. И они могут делать высказывания и в других сферах, которые не касаются их напрямую. Например, в сфере политики. Я понимаю, что ты считаешь, что популяризация по своей сути должна быть больше развлечением, а не борьбой. Вот да, это, это, это ну, не только, но как бы, пафос борьбы – это всегда очень идеологизированный, потому что он, это всегда разделение на «мы» и «они». Это всегда, вот, вот, когда есть разделение на «мы» и «они», то «они» – это всегда враги, они всегда демонизируются, всегда в них уже сложно увидеть что-то человеческое, по, принять их позицию. А функционирование именно э, популяризации науки может быть только как эдютеймент, развлечение через обучение? Ну, во-первых, да, не знаю, говорил ли когда-нибудь эту фразу раньше, но я для себя ее сформулировал однажды так, что любое чрезмерное общее утверждение заведомо ложно, включая это. Но ну вот э, у Ленина прозвучало очень много чрезмерных обобщений, ровно которых я предупреждал в самом начале, что непонятно о какой популяризации идет речь и почему-то в, в какой-то момент времени популяризация имеется в виду что-то одно, в другой момент что-то другое, в момент что третье момент что-то третье. Давайте поговорим по пунктам. Вначале начале было значит, сравнение с с этими хранителями или какими-то. был Увиден некий пафос. Я не вижу здесь никакого пафоса, я не вижу здесь никакого противопоставления популяризаторов и каких-то других людей, которых нужно там просвещать. Кто-то разбирается в медицине, кто-то не разбирается. Если человек не разбирается в медицине, что плохого в том, чтобы сообщить ему факты, проинформировать его о том, что во-первых, от ваших заблуждений могут быть ошибки, а во-вторых, о фактах, например, о том, как работает та же самая вакцинация. И, собственно, вот у Пола Офи, у него целый сайт есть, посвященный разбор информированию людей о том как работают вакцины по каждой вакцине есть подробная справка ссылками на источник это и есть информирование вот а, поэтому он информирование это и есть информирование информированного человека, который в этом разбирается, который рассказывает людям, которые могут не знать что-то про прививки, факты о прививках, которые могут изменить их точку зрения, если, конечно, они не являются там, принципиальными. Прости, пожалуйста, а кто должен заниматься таким информированием? Лечащий врач, когда человек приходит и говорит, вы есть там три способа. Вот у нас есть гомеопатия, окей, okay, там есть прививки ну, окей, okay, давай, не гомеопатия гомеопатия и там какое-то лекарство одно, и второе орбидол, и какое-нибудь другое, третье лекарство он скажет, окей, okay, вот это должен информировать, да, правильно же не популяризировать это врач говорит, вот у вас, если вы выберете там вариант с гомеопатией, то там шанс вылечиться там. Ну, есть люди, которые утверждают, что им помогло. Окей. Есть шанс, есть орбидол. Есть исследования, которые говорят, что там, если в там, чашке с орбидолом в жидком виде поместить вирусы, они погибают. Но клинические исследования не подтверждают эффективность орбидола. Есть ты третье лекарства. Такое говорит. ощущение, что ты не в России живешь, никогда не ходил к врачу. Если ты приходишь, а врачу, он тебе назначает орбидол, гомеопатию и… А почему? Почему популяризатор должен подменять функции врача в обществе? Потому что, это, потому что в России настолько плохо с медициной, что нам приходится подменять врача. Потому что вы приходите к врачу, и врач вам говорит, пейте орбидол. Okay, Поднимите то есть, руку, я, кому врач назначал гомеопатию а или а... Вот, вот. А давайте мы будем верить специалистам Но, а согласись, это же вопрос не о популяризации, а о медицине и об образовании. Yes. Друзья, давайте... Мы говорим про популяризацию Саша, науки Саша. в медицине. Давайте, а. да, давайте попробуем вернуться к основной теме. К а, э, это основная сэкции. тема. Это уже наука, которая лженаука, проникла внутрь государства. наука в сети. Я вот... Хотел э, сказать про то, что... Понятное дело, что вот твой тезис... Ты что, не ходил к врачу в России? Ну, то есть... Uh, это говорит о том, что у нас огромная проблема с лженаукой. Uh, почему так получилось? Ну, давайте что, определимся все что такое лженаука, почему, да, для начала. Почему так получилось, что лженаука занимает лидирующую позицию так. относительно популяризации и в целом науки? Ну, я не знаю... У меня нет цифр о том, лидирующая эта позиция, не лидирующая, она массово представлена. У тебя нет ощущения, что популяризация науки пытается догнать э, лженауку в ну, популярную. Да, значит, когда я, когда я готовился к этому мероприятию, я как раз смотрел ну, некоторые примеры э, массовых таких вот э, антипросветительских скажем так, каналов и площадок. Ну, например, там есть вот это вот, uh, uh, Наталья Зубарева, у которой 2,5 миллиона подписчиков в Инстаграме, которая рассказывает про дырявый кишечник на эти 2,5 миллиона человек, э, про то, что значит нужно принимать определенные БАДы, которые не имеют ли доказанной эффективности на самом деле или э, являются даже вредными в некоторых случаях. Но вот люди пьют кучу этих БАДов по ее каким-то программам, подписываются, заходят по ее там промокоду на iHerb, заказывают их там. Значит, 2,5 миллиона подписчиков. Ну, я не знаю хороших популяризаторов науки, или ученых, или специалистов в Instagram, у которых были бы родственные цифры, 22,5 миллионам. А другой пример недавно наткнулся значит, на YouTube на некий канал «Нестор» а, называется. Там чувак рассказывал про то, что научного прогресса нету, не потому что его нету, а потому что его теория там, заговора значит, запретили в 70-х годах, запретили научный прогресс, и поэтому начали показывать фильмы типа «Гарри Поттер». Вот потому что Гарри Поттер а, пропагандирует какую-то сельскую, сельскую какую-то жизнь средневековую. Вот. вот такого рода аргументы. Полтора миллиона просмотров этого видео, 95% а, там, лайки из этого. А, соответственно, к вопросу да, о массовости вот такого рода информации в Ютубе, конечно, можно в противовес сказать, что есть нормальные каналы на Ютубе, которые, наоборот, говорят, там, проверяйте информацию. Да, там. Ютопия шоу несколько миллионов просмотров на видео. Валентин Конан сотни тысяч просмотров на видео. Артур Шарифов там, ну, около миллиона просмотров на видео. Ну, то есть тут уже как-то сопоставимы, может быть, цифры в Ютубе. В Инстаграме пока что все очень плохо. Инстаграм считает самые лженаучные вот, социальные сети. Есть, ну, опять же, нужно конкретизировать, да, о какой площадке мы говорим. В ВКонтакте, например, недавно, наоборот, была очень позитивная инициатива. Во всех сайтах антивакцинаторов, если вы пытаетесь на них зайти, у вас будет предупреждение, что Антивакцинаторство это э, ну, значит, что это сообщество несет э, недостоверную информацию. Проверяйте факты о вакцинах на сайте Семейной организации здравоохранения. Вот. А по этому поводу антивакцинаторов жутко пригорело, и там в э, Варвамова вот недавно был пост очень смешной, где он цитировал всяких этих антивакцинаторов. Вот я просто зачитаю, чтобы вы понимали, где мы живем, в каком обществе. Знаете, какая эпидемия на пороге? Аутизм! Что это? Это результат отравленной экологии, ГМО в продуктах, пестицидах, в почве и самые страшные ядовитые коктейли в вакцинах. Аутизм был обнаружен в США в 1943 году ребенка, спустя 12 лет после того, как э, э, этилгтуть тимирасал э, тимир э, тимир -тимир -тимир э, была добавлена в коктейшную вакцину. Э, вот это и есть страшная эпидемия, а не кок или грипп. Вот, вот это реалии, в которых мы живем, где люди не знают ничего про вакцины, не знают ничего про ГМО, не знают ничего про аутизм, и где есть врачи, которые иногда хорошие, а иногда рассказывают, принимают орбидол. И это непосредственно сказывается на жизни людей, которые здесь живут. А вот эти демаркации между научной журналистикой, просветительством, они вообще условны, потому что, опять же, как я уже сказал в самом начале, науки понимают 100 500 разных вещей. Кто-то борется с уже наукой, называет это популяризацией. Кто-то занимается научной журналистикой, называет это популяризацией. Кто-то э, пишет книжки серьезные, академические, там, про ДНК, и тоже называют это популяризацией. Популяризации нельзя одним словом как-то охарактеризовать, потому что это… Кто-то делает там, видеоблог, кто-то пишет в Инстаграм, кто-то делает книжку, кто-то делает подкаст. Э, разные цели, разные инструменты, разные методы. А, а мы услышали вот кучу каких-то очень общих утверждений о популяризации вообще-то бессмысленно. Саш, тебя вернуло к первому спичу в то время, Конечно. как ты отвечал на мой вопрос. Конечно, я ответил на твой вопрос. Да, а, Даниил, а, что ты думаешь ну, по поводу того, почему а, на данный момент а, лженаука, ну, по крайней мере, это мое личное мнение. Может, поднимите руку, кто тоже считает, что лженаука находится, условно, на лидирующих информационных позициях в интернете сегодня? Сейчас любой человек может организовать Инстаграм и проповедовать любые свои воззрения. И просто мы полно... Ну, у интернета есть плюсы, есть минусы, да? Интернет – это медийная площадка, это медиум для всех. И какие есть у человека взгляды, там, уже научные, еще какие-то, он может их транслировать. Вот и все. А вот почему, почему они более популярны, чем научные? Вот вопрос популяризатором. Ну, то есть у тебя нет ответа на то, почему так случилось, что популяризация науки в позиции догоняющих. Смотрите, э, вот Мы возьмем... По, или, э, все, все просто исходит из того, что э, получилась свобода слова, и это свобода, ну, свобода самовыражения благодаря интернету. Я хочу вот, небольшую пример забрать. Кто-нибудь знает, какой был тираж у журнала науки и «Жизнь» в девяносто первом году? Ну, гипотезы ваши кто-нибудь. Миллиона два, три. Ну, около двух миллионов, Да. Окей, okay. это был только один из многих журналов, там было знание сила, техника молодежи, было там очевидно невероятная скопиция передачи и прочее, прочее. То есть популяризация науки в СССР процветала. Что мы видели в 92 году, когда вдруг социальный строй рухнул? Во всех газетах подпечатывается про экстрасенсов, статьи про в тех же журналах там, вокруг света статьи про полтергейста, явления духов, хиллеров и все и прочее, и прочее. И вдруг массы людей внезапно сходят с ума и начинают во все это активно верить, заряжать миллионы людей, сидят перед визером, заряжают воду у чумака. Все танцуют под ка Кашпировский, да, по был. Все танцуют, что произошло с этими миллионами людей. Вот. Где ответ на это? Почему популяризация провалилась? Я сначала попробую на этот вопрос не ответить, а выдвинуть гипотезу, потому что ответа у меня нету, есть только гипотеза. А потом я хочу про, про определение сказать пару слов. А, так вот, значит, гипотеза, а потом что -то здесь случилось. Мне кажется, что это как раз из-за чрезмерного доверия авторитетам. Потому что когда-то была советская власть, и всех научили, что ну, у нас значит есть научные институты, вот что сказал эксперт, то как бы правильно, что напечатали в журнале, то правильно. И, может быть, это играло большую роль, чем, например, научить людей реально тому, как работает наука, а именно, как проверяются гипотезы. Но ну, Во всяком случае, это те вещи, которые и сложнее донести, и сложнее их изучать. И когда строй рухнул авторитетные и реально адекватные организации. Значит, посыпались, набрались, на райен, прибежащие, значит, вообще фейков, в, в РАН, значит, ну вот сейчас особенно проблемно то, что там есть отдельные гомеопаты в РАН, после слияния трех академий в одну. Ну, в общем... Да, да. но это не объясняет популярность этого, понимаешь? Вот. Востребованность у потребителей этой информации. Да, да, и в итоге люди по-прежнему тянутся к авторитетам, а кто самый, ну, кто авторитетен? Тот, кто очень круто себе презентит. Какой-нибудь Кашпировский, он выступает очень уверенно, намного увереннее, чем ученые, которые вообще выражать должны сомнения в некоторых вопросах. И вот в итоге те люди, которые самые авторитетные на взгляд, становятся самыми авторитетными в глазах больших масс, а они могут нести любую ерунду и им верят. Собственно, вот мой пример там с тем же каналом, который я привод, там Нестер на YouTube, он чем не зацепил мое, мое внимание, При этом что таких каналов, наверное, много, он очень уверенно несет какую-то полную пургу, но он это так уверенно говорит. «Очевидно, существует заговор, заговор так вот устроен, вот такие вот детали его существования, в этом заговоре часто и эти». Берем сайт этих антивакцинаторов, ВК, значит, вводит вот это вот ограничение на, на, на, на ресурсы по прививкам, там комментарий «Очевидно, что ВК находится в этом заговоре». Вот, очень авторитетно, люди про это пишут, кучу лайков собирают. А, то есть, вот поэтому мне казалось, что… Если мы действительно хотим бороться с уже наукой, дальше я скажу, что я под этим понимаю. Бороться, бороться да. То мы должны людям появить иммунитет к ней, а не просто рассказать про отдельные какие-то мифы а рассказать про то, что э, существуют э, некоторые ошибки мышления, которые существуют более-менее у всех людей, и у ученых тоже. И поэтому есть ученые, которые тоже в какую-то ерунду верят. Там, есть ученые, которые верили в астрологию, есть ученые, которые верили там, в то, что вещь не существует, э, и так далее. И чтобы э, люди знали про эти ошибки мышления, и могли их поймать, когда какой-то оратор, выступая в роли авторитета, несет пургу. Подождите-ка, вот это вот из этого вообще-то вот это не вытекает. Э, я согласен с тем, что если что-то рядится как наука, но наука не является, то это уже наука. Но на самом деле термин я использую гораздо шире. Вообще споры по определениям – это самый бессмысленный тип споров, потому что все что угодно, можно назвать чем угодно, переписать словарь, пожалуйста. Это, язык – это договор ты делаешь чрезмерное обобщение а, понятия уже наука. Язык – это договоренности между людьми. Мы можем разные слова подбирать для разных слов. Для меня уже наука – это когда что-то претендует на объективность, на то, что вот реально так но ну, при этом никаких оснований для этого нет. Ну, например, астрология – это уже наука, независимо от того, говорят, мы ученые или у нас магия. Гомеопат – это уже наука, независимо от того, говорят, у нас наука или у нас магия. Если говорить, что экзорцизмом можно вылечить ребенка от эпилепсии, то, опять же, это, если может если исследование покажет, что может, значит может. Если не может, значит не такая, значит это уже наука. Вот. И опять же, то же самое касается знаний. Опять же, знанием конечно можно все что угодно. Но если расширить термин знания до того, чтобы экзорцизм был тоже знанием, ну тогда и астрология это знание, тогда я скажу, что рептиоиды похитили меня, и здесь на самом деле присутствует не я, а мой клон. Это тоже знание, потому что, ну а вот я хочу тоже знанием это называть. Мало ли, может мне такая религия, которая считает, что это твое личное представление будет. То есть, и как бы... А знание это то, что функционирует в социальной группе. Это э, устойчивая Смотрите, система. Я могу объяснить, в чем проблема этого определения. То есть спорить о том, какое определение правильно и бессмысленно, потому что любое определение, оно... Правильно для тех, кто с ним согласен, неправильно для тех, кто с ним не согласен. Астрология это система знаний, вот. которая появилась в определенную эпоху и была для нее как бы релевантной. Точно, точно так же, как и алхимия там, и прочее. Это исторический ну, этап как бы, развития. И она, она просто сохранилась, законсервировалась. Точно так не знаю, как какие-то определенные практики, например, йога тоже сохранилась, законсервировалась. Хочешь занимайся йогой, хочешь занимайся астрологией, хочешь заниматься наукой. Пожалуйста, хочешь заниматься чем угодно, но проблема расширения такого термина знаний, что у людей со своего знания ассоциируется что-то хорошее, правильное. Люди обычно знанием какую-то фигню не называют. Ну то что, то, что я считаю фигней, я назнанием не назову. То, что ты считаешь фигней, ты знанием не назовешь. Но способы ну, завязывания да. шнурков разные, это фигня или нет. Способы завязывания Шнурков, пожалуйста, это знание, потому что а, это узлы, узлы. Узлы. Э, да. ты не зовешь это научной проверкой, но вообще-то эта проверка ничем не хуже научной. Я могу показать в любом эксперименте, что я могу завязать шнурки. Значит, я обладаю этим знанием. Астролог показать, что он может предсказать что-то в нормальном эксперименте, не может. А Поэтому они не оперируют, не знания, они, они... они не оперируют понятием эксперимент. В астрологии нет понятия эксперимента. Ты ну, переносишь понятие науч, не... из научного знания, экспериментальный метод, на знание астрологическое. Правильно И... делаю. Мне, мне кажется, я я астролог, если бы показываю... здесь был, он бы с собой вступил бы в спор. Во-первых, астрологи могут некоторые сказать, что у них тоже есть эксперимент. Например, у них экспериментом они может называться такое. Я вот приглашаю кого-то из вас к себе в кабинет, значит, я вам гадаю, говорю, вам у вас было, значит, переезд там, в каком-то 2015 году, говорю, что-то похожее было, только не в 2015, а в 16-м о, да, я ошибся, действительно. Вот. И вы такие, да, действительно, в 2016 году. Был переезд, говорю, это как звезды так и говорят. И я говорю: опа, эксперимент удачный. Вот, вот это вот у них тоже есть понятие экспериментов свое. Вот. Но я просто хочу показать, что здесь принципиальная разница. Мы можем это назвать как угодно, но то, что шнурки работают, я могу доказать любому человеку, астролог не может доказать никому, кроме тем, кто наивно верит в астрологию. А, так, то, давайте я определенные прерыву. типы противораковой Даниил? терапии работают. Можно доказать любому человеку? Чего, чего? Ну, как бы что, например, там, опять же, определенные типы противораковой терапии точно работают. Или что. А исследования какие-то нейробиологические, это абсолютно я, точно да. достоверные результаты. Я могу, сказать, я, могу, я могу описать такое исследование, с которым любой э, разумный человек согласится, что это нормальное исследование, к которому нету претензий. Да. Давайте а, я а, вас к, прерву. К аргументам астрологов я могу докопаться, а к этому аргументу э, вы не докопаетесь. Да, давайте я вас прерву. Есть проблема, которая называется ВИЧ-диссидентство. Угу. И э, э, люди, которые ВИЧ-диссиденты, если у них есть дети, э, они могут быть против лечения своих детей, которые болеют ВИЧ, и в результате Умирают они, умирают их дети, и все-таки ведь есть вот на этой теме как раз есть огромное количество голосов, которые говорят, надо запретить. И есть даже законодательство, по крайней мере, инициатива законодательная, сажать людей, которые именно пропагандируют ВИЧ-диссидентство. А это особый случай, действительно, и, собственно, вот Полофит, когда мы с ним общались, ровно вот у него был это главный такой, что ли, месседж у него, что... Одно дело, когда вы сами себя гробите, а другое дело, когда вы гробите детей, и они не могут ничего с этим сделать. Государство защищает детей от поехавших родителей. Это правильно, потому что ребенок может умереть, умереть от того, что ему там кровь не перелили. И, собственно, по закону, насколько мне известно, и в США, и в Америке, и в России, если, значит, есть процедура, позволяющая врачам сделать с ребенком необходимые медицинские операции, даже если родители против. Такое, такое, такая возможность у врача есть, если он считает, что это будет в интересах ребенка, э, и это правильно. И родители отвечают, если ребенок погиб из-за их халатности и их невежества, то они за это могут принести наказание. Но далеко отсюда ушла та же самая гомеопатия? Ну, опять же, когда ты считаешь, вот что, что человек это уверяет, или поможет родственнику, который болеет, ты покупаешь ему исключительно гомеопатические средства, это приводит к вас смертен. то есть в чем разница? Ну, мне кажется, в данном случае не мы должны решать, как бы это не публичное обсуждение, а это, ну, каждый такой... Э, вот эти... Мне интересно Я... ваше мнение. Я, вот, я полностью поддержу, вот, здесь уже мы, наверное, спорить точно не будем, что высказывать можно любые взгляды, в сети, не в сети, публикуя книжки, все, что хочешь. То есть действительно должно быть право человека высказать любые там, теории, любые взгляды и прочее. Но когда дело доходит до конкретных поступков, да, то есть, например, врач-гомеопат лечит гомеопатическими средствами рак, человек умирает. Родственники могут подать иск против этого врача И обвинить его в мошенничестве И доискать, что он довел до смерти да, человека Так как он не э, занялся нормальным лечением общепринятым да, как бы экспертным сообществом, а продолжала лечиться гомеопатией. Если такой случай, то а, это уже решит суд, как бы, что был это факт мошенничества или нет. И вопрос не в том, как, бы, как мы относимся к гомеопатии вообще как идее, а то, что конкретный человек в конкретном случае другого конкретного человека до смерти. Да? И если бы у нас было англосаксонское право, то это было бы прецедентом. Конечно, чтобы все такие случаи также бы рассматривались. То есть вопрос как бы не об идеях, а о действиях. Так, а у меня, опять же, один из вопросов... Тоже есть тезис, который ты произнес, или, по-моему, ты, Саша, э, про то, что в 90-е было так, что или там в советское время, если человек выступал по телевизору, то получается, он эксперт. И даже люди, которые э, ну, пожилые в основном э, живут сегодня, они смотрят на телевизор и говорят, ну не мог же, же по телеку показываться фигня. Работали такой же принцип с интернетом. На самом деле я Показать, насколько доведено до абсурда, Но некоторые люди, с тех, с которыми мы, кстати, боремся, некоторые из э, фейков, они, они пишут у себя: эксперт-телеканалов ТНТ, НТВ, значит, НТВ э, Россия-1, просто перечисляют все телеканалы, где они выступали, и это позиционирует их как экспертов. То есть я был в телеке, значит, слушайте меня. Это, и, они, и Они на полном серьезе считают что вот это вот типа достижение. Ну, вот э, в интернете, э, слава богу, Такого, настолько мне известно, нет. Хотя есть эффект э, того, что называют там э, influencer, или э, как это еще есть термин, э, opinion maker. Вот, когда у человека много подписчиков, следовательно, он уже не просто человек, а он opinion maker. Соответственно, э, некоторые из-за этого относятся к этому с неким там, особым почтением, хотя понятно, что на самом деле opinion maker это просто человек, который популярный. То есть, да, его. Он, наверное, представляет какую-то более широкую аудиторию. То есть его взгляд, вероятно, отражает взгляды большого количества людей. В этом смысле к нему можно прислушаться, но как к такому ретранслятору некоторой своей аудитории. Но не больше. То есть от того, что там, opinion maker считает, что ВИЧ не существует, как бы, ну, является вот этого экспертом. Наверное, нет. Вот. Ну, в принципе, я на этот вопрос уже ответил до этого, о том, что действительно раньше, чтобы стать экспертом, нужно было, были бы высокие косты, да, затраты на это. То есть человек должен был добиться там, публикации в каком-то издании. Существовали гипер киперы в виде редакторов, научных редакторов и прочее. То есть существовала целая система препятствий, и, которые нужно было преодолеть. И было не так уж просто через них пробраться. В 21 веке все эти границы рухнули. И вот не так давно вышла книжка «Смерть экспертизы», не помню, к сожалению, автора, и вот очень подробно все эти процессы описаны. Вот. Всем желающим можете погуглить, в общем, достаточно интересная книга. И, собственно, почему мне и не нравится вот такой вот... Движение борьбы популяризаторов и просветителей, что они тоже пытаются в итоге поставить себя как некоторых экспертов, которые будут также транслировать определенное мнение на большую аудиторию. То есть людям не оставляют э, выбора мыслить самостоятельно, а все время пытаются, что опинионмейкеры, вот, инфлюенсеры э, продвинут какую-то определенную точку зрения. Я всегда считаю, что как бы, каждый человек имеет право на свой выбор. Как бы, чему ему верить, что он хочет читать, что он хочет потреблять. И даже кого он хочет слушать в итоге. Хочет слушать популяризаторов – пожалуйста, хочет там, антивакцинаторов – пожалуйста. Это его личный выбор. Как бы, но пока дело не заходит до как бы, причинения вреда, да, когда доводит до смерти и так далее. То есть есть как бы, миролюбивые религиозные культы, а есть как бы, когда вот, э, куча человек покончил с самоубийством, потому что забыл имя этого пророка. Вот известная история. То есть я, в общем, за такую демократию и плюрализм во мнениях. И делать свой собственный выбор в этом потоке информации сейчас нужно будет каждому человеку самостоятельно, уже нужно делать самостоятельно. И помочь в этом может быть только образование системное. Не, попу не чтение, ну, чтение популярных книжек, может, там, о каких-то новых сферах да, или видео, которых вы совсем плохо себе представляете, но только лишь нормальное школьное университетское образование, способно сделать человека более-менее адекватно отсеивающим... Э э полезную ли ему информацию от вредной. А нет ли такого эффекта, что по сути борьба науки, лженауки в интернете превращается в, как раз-таки в борьбу э, этих известных персон, то что э, вот врач, вот это инстаграм-блогерша, который получил премию врал условно она позиционирует себя э, как кстати спец... по-моему, есть образование, там в другой не было образования, которое Петр Талантов критиковал, то это, по-моему, даже есть медицинское образование. Но я там точно не помню. Суть в том, что так или иначе получается, что человек позиционирует себя как эксперта, продвигает уже научную точку зрения. В ответ на ее позицию появляется популяризатор науки, например, ты, который говорит, что чушь. Это не работает. И получается, это такая два миллиона работа. подписчиков не могут ошибаться. Ну, это я вот я как раз про это говорю. То есть получается то, что Человек вот обычный, в основном, среднестатистически, так скажем, он получается э, просто какого человека, какого лидера мнений первого увидел, э, чья позиция однажды ему попала в душу, то все, он э, дальше позицию этого человека сомнений практически не подвергает. И получается, что э, он меняет ее только тогда, когда по появляется вот эта борьба, так скажем, инфлюенсеров, э, <Ecstasy> или как это называется. Я думаю, что это тоже чрезмерное обобщение. Люди все-таки могут думать за себя. И, кстати, я не вижу, как популяризация науки угрожает демократии, свободу выбора, хочешь слушай, популяризатора хочешь не слушай, не то, чтобы кто-то из них, меня включая, стремимся к обладанию тоталитарной властью, чтобы что-то кому-то диктовать. Собственно, все, что происходит, это обмен, обмен информацией. Кто-то делает это громче, кто-то делает это успешнее, кто-то делает это аккуратнее. в этом есть разница, но все занимаются обменом информации. Вот... Я бы сказал, что э, в, в теме вот про, про, про уже науку, что, в, в чем особенная ситуация вот именно в России. Что в России система репутаций, специалистов ужасно размыта, У нас очень плохое сейчас, э, скажем так, образование. Есть, во всяком случае, много проблем с ним. Э, причем некоторые из этих проблем созданы искусственно ну, вроде, там, основ православной культуры в школе, э, которые, опять же, не все обязаны посещать, но многие посещают, и э, их там не критическому мышлению не учат, скажем так. Мне вот недавно прислали э, ссылку про то, как в одной из таких школ учили правильно молиться. Слушай, ну, но там э... в Советском Союзе историю КПСС все учили. Я согласен, И я в я университете, согласен. и при это... этом все сжили билеты одновременно это буквально. Это проблема такого же рода, я согласен. Э, что, я не говорю, что... я, я, я ты во мне видишь такого человека, который совок, совок, не, ну, понимаешь, нет. Понимаешь, вот, вот смотри, <связывая> нет, вот, я, вот опять же, ты сейчас вот очень аккуратно продвигаешь тезис о том, что ну, вот, ну, учить там, православной культуре в школе не надо. И историю КПСС тоже не надо. Вот. А с моей точки зрения, можно хоть, <связывая> пусть у родителей школьника будет выбор, как бы, что учить их ребенку. Хотят критическое мышление, хотят, хотят ä, прав, ну, да, пожалуйста. Хотят Почему? Почему нет? Ну, ну, значит, смотрите, у этого, пожалуйста, значит, у этого будут определенные проблемы. Проблемы разного типа. Начиная с того, что, во-первых, так или иначе все это в итоге сведется к вопросам той же самой медицины. Почему? Потому что люди, которые верят в теорию заговора о том, что Земля плоская, они должны верить, что, что действительно такой заговор есть. А если такой заговор есть, то почему бы в нем не участвовать врачам? Действительно, есть исследования про то, что люди, которые верят э, в одни типы, вероятно. Это боли, просто паранояльное мышление, если человек уже верит в заговор, то он в заговор в любой сфере. Ну правильно. Соответственно, в итоге все опять усвоится к тому, что человеку предлагают нормальное лечение, он от него отказывается и умирает. Значит, у нас, э, как мне кажется, у opinion makers есть некоторая не знаю, ответственность в том, что мы рассказываем. Если мы рассказываем, что астрология ничем не хуже, чем, чем астрономия, то у этого есть последствия. И эти последствия в Нет, итоге могут ты можешь могут сказать, быть измерены... что астрономия – это очень круто. Но зачем ты проводишь постоянно сравнение? А потому что есть проблема в том, что есть люди, которые считают, что астрология – это очень круто, и кто-то должен объяснить, почему это не так. Вот очень правильный был вопрос от человека здесь. – исходишь... Когда, когда, когда, когда, когда спросил, а что не так с этим каналом Нестор? Вот, вот, вот, вот что не так с астрологией? Что не так с гомеопатией? Если, если аргументов никто не предъявляет… – ты постоянно в мы... своих выступлениях исходишь из аксиологической модели, что есть нечто хорошее и светлое, то да. есть нечто плохое ну, и темное. Все, и все ты постоянно бороться Нет. с этим темным. – Все, все не, так, не, не так дихотомично, но есть вещи, которые… – забрать на твоих тезисах буквально здесь. Ну, потому что, значит, я не рассматриваю сейчас серую зону, потому что есть области, э, которые не столь очевидны, и которых мы здесь особо не обсуждаем. Мы используем, естественно, самые яркие примеры для своей аргументации. Это совершенно нормально, чтобы показать, э, что некоторые общие утверждения ошибочны. Но как бы, любое привнесение э, вот, аксиологической модели, оно всегда вот и, э, заставляет провести границу, что-то отсечь, что-то запретить и так далее. То есть, с одной стороны ты говоришь, нет, окей, пусть засветают 100 цветов, и все идеи можно транслировать. Вы страны, ты говоришь, вот я от своих лекций буду там, опровергать астрологию, поливать гомеопатию и прочее. Вот. Окей, это тоже можно. Зачем это называть популяризацией науки? Это как бы идеологическая борьба. Есть, знаешь, как между там, не знаю, консерваторами и, и, и демократами, да, Смотрите, вот консервативная между, идеология, это, это, это, это, это идеологическая не, борьба. В вашей дискуссии вот появился очень интересный тезис, который я тоже хотел вам сдать, но он сам, сам родился, считайте. А, про то, что если человек верит в ту же самую астрологию и он например счастлив он просто ему в кайф там что-то считать себе представлять я не знаю каких-то животных на небе про то как я не знаю свет Юпитера поменял его судьбу нужно ли его переубеждать в том что он не прав менять его точку зрения насильно нет а предоставить ему критику этой астрологии чтобы он мог на основании всей информации сделать осознанный разумный выбор да и ровно этим ты и занимаемся. Вот вы верите астрологам, потому что у них есть такие-то аргументы, а вот вам контраргументы а на эти аргументы, а вот вам еще немножко знаний из области астрологии. И мы астрономии. приходим, приходим а... к о силе аргументов. Почему одни аргументы для людей сильнее, а другие слабее? Почему одни склонны верить научному методу, а другие склонны верить астрологу? И то есть проблема выбора в итоге сводится не к убеждению, а к некой вот такой социальной фундированности этого человека. Почему как раз и как при почтении определенные системы воззрения, которые в его кругу постоянно функционируют, социальных представлений. Есть такой элемент, что, в... опять же, Мифы, бывают, ну, и заблуждения, все в науке, как угодно, они бывают, конечно же, разными. И причины, по которым люди отрицают одно научное утверждение и другое, могут быть разными. Например, в Америке вопрос там, о глобальном потеплении, глобальном изменении климата. Если ты вот, консерватор, ты будешь отрицать. Он очень, он очень политизирован. И то, будет ли человек принимать ту точку зрения, больше зависит от того, какой партии он находится, чем от того, прослушивал ли он курс по климатологии. Вот. Это отдельная история. Но далеко не все заблуждения это... такие. Может, это есть, история с, в этом вопросе. С каждым, с, каждым, э, с каждым типом заблуждений хорошо бы, конечно, разобраться, действительно, почему в него люди верят. Вот в некоторых случаях мы можем посмотреть, какие аргументы приводят сами сторонники. Мне кажется, вопрос не в заблуждениях, а именно вот в основании, в аргументах, почему ну, люди да, верят. Я, так, я, не, я... не чтобы они приходят к какому-то там выбору, ну, а в том, ну, почему да. они вообще склонны выбирать такие вот, системы вот, верования. Вот, вот, вот приходит человек, который верит в гомеопатию. Он говорит, почему я в нее верю, потому что моей бабушке помогут. Это самый распространенный аргумент. Вот. И возникает такая идея, что ну, может быть, если человек объяснит, что вот этот аргумент неправильный, он перестанет его переводить. Это далеко не всегда так, но иногда работает. А, вот, понятно, что есть очень разные компоненты влияющие на верование в те или иные вещи. Например, там есть исследование про то, что э склонность задумываться о том, правильно ли человек думает, измеренная определенными тестами, предсказывает, будет ли человек верить в высшие существа, в духов, там, в привидений. Пожалуйста. А, а, но для каких-то заблуждений такой, такая ситуация намного слабее. Вот. Понятно, что полезно понимать, из-за чего люди во что-то верят. Э -э но, но у нас есть ограничения в тех инструментах, которые мы используем в итоге для того, чтобы... Но а борьба такая зрение. вот как бы агаутнее она к чему-то приводит в итоге какие вот а результаты в каких в каких-то каких вопросах да в каких-то нет ну например вопросов там ну, кроме про... кроме да наращивания личного симуляторского ну, вот по вопросах, и ну опять же где-то у нас есть исследование где-то нет но в случае например с вакцинами известно что э, определенного типа месседжей на тему вакцин улучшают э, желание людей эти вакцины использовать вот. Значит, где-то борьба работает, где-то мы не знаем, работает она или нет, или достаточно ли она... Ну вот я неспроста же привел пример про новую жизнь в Советском Союзе, что действительно была массовая массовая пропаганда, агитация научных знаний. Uh -huh. В итоге прошло буквально два года, сломался социальный строй... И все как бы на десятки лет самое большое количество книжек, за знаний» выпускало в 80-е годы на все на все научные ты темы. ты строишь некую причинно-следственную связь, а я могу предложить тебе альтернативную гипотезу: что люди, которые не читали науку и жизнь, люди, которые не интересовались наукой, они были и тогда, и в том же количестве, просто они молчали. Потому что им не давали большую площадку. А когда их а когда исчез административный контроль за тем, что можно, что нельзя произносить по телевидению, то они естественным путем выросли. Вот альтернативная его Я не про говорящих, а про потребителей. А, так, так вот, ну, не было контента, не было потребителей, а, но ну, они, может быть, хотели, но просто этого не было. Вот, может быть, я бы хотел смотреть классные двухчасовые документальные научные фильмы нет, по смотри. Первому каналу, но их нет. А как только они появятся, Ну, а смотри, если они появятся, какой эффект будет? Вот окей, давай. Нет, какой нет эффект нет, нет, будет? просто не в этом. Вот я потенциально потребитель некого контента, которого еще нет. Вот. Никто про, про меня, как потребитель этого контента, не знает, потому что контента нет, и поэтому их нас нельзя посчитать. А когда контент появится, можно будет посчитать, сколько потребителей этого контента. А в 90-е годы, значит, появился на ТВ Кашпировский, и появились все те люди, которые всю жизнь, может быть, мечтали об этом Кашпировском. Слушай, ну вот я проработал в куче научно-популярных изданий, и ну, постоянно видно, статистику посещения. Да? То есть вот реально сейчас ну, любые диджитал-медиа, это социология как бы, вот, онлайн постоянно. Люди стремятся к этому посещению. И äh, e? вот максимальный, вот, я просто даже как-то колонку об этом написал, что, не знаю, медиазона э -э у нее по по по -по посещение больше, чем у большинства очень популярных сайтов. Там у постнауки 800 тысяч э уникумов. Там, мы там набирали по 2 миллиона, самая популярная, популярная механика набирает, по-моему, 5 миллионов вообще просмотров всего, не уникумов, а просмотров. То есть в любом случае потребителей такого контента достаточно ограниченная группа, это не более 1,20 населения России максимум. Ну, и вот понимаешь, и а -а -а. именно для них как бы, популяризация науки, твои аргументы в пользу научного метода будут иметь воздействие. Среди этой группы ты будешь популярен. Они будут восприимчивы к нему. Ну, будет, будет положительная рецепция. В любой другой группе ты выступишь и скажешь, да что он нам бред несет? Там он, вот нормально, там астрологи, астрологи или бабушка, он воду заклинает, всех лечат. Ну, вот. Смотрите… Ну, я там сказал, что аудитории кстати. растут. Они а. же растут за счет того, что новые люди пришли туда. А, так как вы задеваете тему… Связанную... Я не уверен, что они растут, она более-менее стабильно держится. Так ну... как вы задеваете тему, связанную с различными методами донесения информации. То есть, ну, там, донесение научной картины мира через СМИ. Донесение научной картины мира через, там, популяризацию науки, там, через, Тоже через лидеров СМИ. мнений. Ну, ну да, то, Саша это очень есть, медиатизированная фигура, абсолютно. Есть, то есть. есть, да, вот человек, который вот как ты известен, но он выступает где-либо вот на YouTube, тут же это видео набирает десятки тысяч просмотров. Я к чему? То есть... Так или иначе, популяризация науки главной своей целью ставит именно донесение научной картины мира до максимально возможно широкой Нет. аудитории. Нет. Да. Да. Да. Нет, популяризация науки, она разная. Сколько можно этого повторить? А у кого-то цель донести максимальную аудиторию, а я кого-то маленький куб я говорю сейчас с в целом, с как миллион. У кого-то забороть темные силы иррационального. Я, не, я, и да. Да. я да. сейчас не персонализирую, я сейчас не говорю про конкретные, вот. понятное дело, что есть самые разные люди, которые некоторые ставят свои цели популярны. Некоторые ставят своей целью доход, но так или иначе все э, стремятся к тому, чтобы их слушало, смотрело, читало как можно больше людей. Не а, все. Это, а, это рождает а, проблему того, что популяризация науки становится как раз-таки, то, о чем ты говоришь, крайне разношерстной. То есть это аудитория, люди, то есть э, люди доносят э, эту картину мира там через какие-то красивые видео на Ютубе. Кто-то пишет статьи, кто-то пытается э, какие-то вот мероприятия проводить и так далее. То э, ну ли... ты сейчас речь идешь об способах упаковки Нет, контента, я, или я, способах я, упрощения я, содержания. Я сейчас веду как раз кида вот ко второй части, то что э, популяризация науки по, стремится это, так или иначе в максимальном охвате, к тому чтобы и к тому же как раз, чтобы у всех голова не взорвалась, упростите доносимую аудиторию информацию. Это становится причиной того, что люди, которые послушали э, какую-то лекцию, вот такой известный эффект Данинга Крюгера: то, что ты послушал, допустим, одну лекцию или посмотрел одно видео, и все, ты считаешь, что ты специалист в какой-то сфере, и ты такой, да там чушь. Это, это а, неправильно. А, да. даже, значит, если взять даже интерпретацию Данинга Крюгера, от того, что чуть -чуть я, же, от от того, что ты стал чуть-чуть лучше разбираться. От того, что лучше ты не стал хуже разбираться, а то, что стал лучше разбираться. А, там не так, а, если, там работать, чем хуже человек, Знает, я бы назвал тем... это эффектом просто испорченного телефона. И есть замечательный мем, э, который много ходил в ВКонтакте везде, про то, как говорят новости, да? что там, молодой парень сделал исследование, рассказал СМИ, там, э, хорошие СМИ, уже чуть-чуть переврало, потом пошло по кругу, в итоге к нему приходит бабушка и говорит, что нам всем нужно надевать э, шапочки из фольги, потому что нас обучают. В общем, да, это, я... это эффект испорченного телефона, скорее а, правильно про... называется. эффект как раз-таки речь, про то, что э, приводит ли управление, Обращение, донесения вот этой научной информации э, до аудитории к рождению новых мифов? Нет, ну, конечно, в какой-то степени доводит. Вот а, я, я полностью а, согласен, а, что но, любая популяризация а, приводит только к увеличению же, мифов в но, но, но у вас но, разные но, активные... но, но, но мы опять же… Хорошо а, это или плохо? Нет, еще раз. Это, это, это бессмысленный вопрос, потому что… Как я уже сказал, популяция, популяризация, она разная, и есть такие э, авторы, которые очень аккуратно следят за своим контентом, и они не создают мифов. Есть авторы, которые вроде бы в целом 95 контента у них хорошего, но иногда просачивается какая-нибудь ерунда. Есть такие, у которых 90 процентов контента хороший. Есть вопрос а 50 не в не контенте евро. авторов, а вот. в потреблении этого контента читателям, слушателям и так далее. Опять же, это, это ведь не про ну, то, что как нет, человек доносит информацию, а это то, как мы, вы говорим про то, как, как, как как, как, как человек, как, что человек излагает. Как люди воспринимают информацию. Ну, опять же, э, я сталкивался с таким, что э, какие-то мои реплики цитировали мои оппоненты как доказать свои правоты. Вот, там, Панчин сослался на такое-то исследование, вот, ага, на самом деле, из этого следует, что душа существует. Ну, вот, при этом, на самом деле, не следует никак, но вот они так это проинтерпретируют. От этого никто как бы не защищен. Любой ученый самый строгий значит, выскажет э, какую-то э, совершенно нормальную, значит, перескажет совершенно нормальную свою собственную статью, которую он сам там, 10 лет исследования проводил, скажет все абсолютно правильно, а кто-то возьмет и вырвет это из контекста, и будет какую-то ерунду. Смотри, есть и, пример, как раз-таки связанные с одной из твоих юмористических теорий про то, что есть бактерии, которые вот распространены через прикосновение к религиозным предметам, и тем самым порождают... Саша называет не юмористическая теория, нет, а гипотезой. Я называю, нет, я, да, я называю это гипотезой. А... Но я, я просто встречал но, людей, но которые Я серьезные... подчеркиваю, что это гипотеза. Да. Я встречал людей, которые потом серьезно... Не важно, как ты подчеркиваешь. Важно, это, оба... эту... это прочитывают. Они серьезно да, воспринимали твою гипотезу. Они считали то, что, наверное, ну, Там, там сыграла роль как раз этого круговорота на в природе, потому что если в исходном варианте было, значит, большими буквами. Гипотеза. И дальше про то, что некоторые ритуалы, что если есть такие микробы, которые передаются во время этих ритуалов, и с учетом наших знаний о том, что микробы, живущие в нашем кишечнике, могут влиять на наше настроение, поведение и так далее, как мы знаем на большом количестве примеров, которые не являются гипотезами, то, может быть, какие-нибудь микробы, влияющие на поведение, могли бы так отбираться и склонять людей к тому, чтобы целовать иконы. и по таким Обнаружены микробы, вызывающие вот. религию. Да. А, вот, и это вот заголовок, который значит обнаруженный микроб, обнаруженные бактерии, почему бы конкретизировали. Потому что там не было никакой конкретики, это было очень абстрактное. И 일본, это да? прекрасный пример вот. того, как функционирует научпоп в обществе. Это, Нет, это, это, как научной ну, научная это журналистика. Научпоп, научпоп. Научная журналистика, потому что это было ИИО Новости. Это иллюстрация моего вопроса, вот. потому что по сути ты ведь сам считаешь, что ты дано журналист бы придумал эту теорию. Ты, ты Совершенно научно популярную картину мира, вот пытаюсь максимально принимать. Гипотезу, как, как, гипотезу придумали ученые, три автора. Я один из них. Вот. уже 30% ответственности только на себя берешь. Нет. В каждой несет сто ответственности. Это в составе преступной группы уже самом я Татья была опубликована в научном журнале, поэтому про источник это научный журнал. Вот. Поэтому в, скоп, в скопус веб оф входит, да. Значит, поэтому история не про это. Это вообще про другое. История как раз про прочитывание. Про прочитывание. по сути, про это все равно родился новый миф. переврали исследования, опубликованы в научном журнале. И родился новый миф. Ну И да. Его прор... а... И его родители, по большому Родился счету. Родился новый миф, да. Ну я в... В... В... как мог противостоял рождение этого мифа. Через 200, я не... 200 лет Панчин там, придумал ну, абсолютную теорию ну, а медикварианов. По... Ну, да? Смотри, на самом, де... Де... На самом ну, деле а а Саша, на... Саша тоже прав, потому что он, условно, ответственность, которую сам себе взял, он говорит, что я как мог точно изложил. И получилось, что потом уже искажение да. в ту теорию, гипотезу, гипотезу. которую он изложил, внесли как раз и журналисты, неправильно ее прочитали. А кто от этого застрахован? Это Никто. Это же... Никто, нет. Но, опять же, это, это такой наиболее очевидный пример, потому что он зафиксирован в документах. Когда Саша читает свою лекцию, сколько человек запоминает из нее? 5%. Ну, Я не знаю, случай. ты измерял? Ну, опять же, есть исследования, да, сколько человек запоминает фактически информацию из я любой лекции. Знаю. У меня вот. явно... Вот лекции... рассказывает, еще кому-то Васе у себя во дворе, там, да, вот и тот еще меньше из этого запоминает. совсем уже по-другому рассказывает в следующий ну, раз. На самом деле не так работает. На самом деле Вася дает ссылку на эту лекцию Пете, и да. Петя тоже смотрит ту же самую лекцию, не пересказ Васи. Но ну, во всяком случае. И теперь у нас есть пять и 5, и пять только с двух разных сторон, которые вот. вообще не пересекаются. А... Была очень давняя у нас статья, где мы изучали э, загрязнение в базах данных РНК. Значит, есть ДНК, есть РНК, которая считывается с ДНК, и есть база данных, которые изучает, какая РНК присутствует в тех или иных тканях клетках. И вот мы смотрели, нет ли там загрязнений. И мы нашли, что каким-то образом, э, человек, значит, да, значит, каким образом э, гены, происходящие из других видов, оказывается, их РНК загрязняет образцы других видов. То есть, грубо говоря, мы читаем РНК какого-нибудь мыши, а там почему-то растительная РНК тоже присутствует. И это загрязнение. Вот Мы значит, описали эти загрязнения, называем их загрязнением. Вся статья про загрязнение мне присылают ссылку на сайт каких-то ГМО-фопов, которые пишут, что Панщины коллеги доказали, что растительные гены встраиваются в РНК э, там, мышей, которые ели ГМО. То есть, вот, то есть, грубо говоря, не застрахован, мало того, что никто. То есть вот ты сейчас что-то скажешь, и, и кто угодно Так, я -то... эту точку зрения отстаиваю, потому говорю, что популяризация борьбы с а Я <связано> уже научными п... убеждениями, она да? в принципе не работает, нет, она да, работает р... только как способ развлечения. Нет, публики. Ты приводишь аргумент а причем обучении и популяризации. Ты что вообще ничего не нужно. Ты пришел в школу, прошел курс обучения и тоже запомнил не то, что нужно было запомнить. Пожалуйста, давайте, любая коммуникация подразумевает, что люди могут что-то неправильно понять. И школьное образование, и университетское образование. И не говоря про то, что и в школе, и в университете могут быть при этом откровенно плохие преподаватели откровенно плохими лекциями. Но даже если, что все хорошее, все равно будут непонимание. непонимания. Поэтому давайте мы вообще заткнемся все, вообще не будем ничего говорить, будем ходить. А это не дай бог, что-нибудь кто кто-нибудь скажет, и кто-нибудь в какой-нибудь родится. Да нет. Давайте мы будем ответственно просто подходить к тому, что мы говорим. Что то, что мы говорим, мы будем говорить как бы проверенно. И если появится миф, который мы породили, то мы объясним, что Нет, я ну, не это имел в виду. В этом плане я с тобой полностью согласен. И как бы вот э, в, той научной, ну, в той школе э, написания например, научных новостей, которую я представляю, отстаю, вот эта вот школа старой ленты РУ… Э, мы, ну, вот главная, э, главная часть, то есть, вообще, научная журналистика, это журналистика результатов. То есть всегда там пишут: там, ученые обнаружили, что шоколад вреден. Через два, два дня ученые обнаружили, что шоколад полезен. Вот, вот эти, ученые обнаружили, что шоколад не вреден, не полезен, но вообще как бы то же самое, что с да, кофе да, и яйцами. Да, да. Это кофе, яйца, да, вино, да. все что угодно. И почему так происходит? Потому что а, обычные журналисты цепляются только за сами результаты. И то мы, не всегда а, обязательно их правильно понимает. И поэтому, опять же, если делать правильно, ну, про, заниматься правильной научной журналистикой, да, то нужно всегда описывать метод получения этого знания. Если как бы, в новости нет метода получения знания и нет отсылки на первоисточник, то значит это, в общем, достаточно плохо написанная новость. Смотри, и ну... вот как раз я бы такой новости доверять бы не стал. Мне кажется, мы уже утомили публику. Да, давайте перейдем к вопросам из зала. Поднимите руки, я к вам подойду. Спасибо большое за дискуссию. Вот у меня вопрос такой, может быть, он немного странный. Вот дело в том, что вот вы когда говорили, Даниил, что это дело каждого человека, верить ли нам в науку или верить ли нам в астрологию. Наука – это не вопрос веры. Потом вы, Александр, говорили, что э, вот там эта женщина спросила у своих коллег, э, ну, опровергните меня. И после того, как они не смогли опровергнуть, они начали в это верить. Это не вопрос веры. Мы сами культивируем вот это вот то, что ученых не понимают, то, что спикеров не понимают, вот может быть, нам стоит бороться с тем, как мы говорим, с тем, что мы говорим. И еще ну, одно… Потому что я использовал слово «вера», хотя на самом деле я хотел сказать «знание». Ну вот, опять же Вы таки, правы. мы хотели… О, слово... Слово... Разделять мы... определенные это знания это слово... или не разделять, да? Мы много <свят> чего хотим. Это, это слово, слово, слово «паразит вера», да? Я понимаю, что мы все стремимся к какой-то невероятной истине, но… Мы должны понимать, что мы говорим. Вот. И э, еще одно замечание по поводу того, что… Ну вот вы говорили, что непонятно, почему больше приверженников лженауки. Лженаука оперирует намного более простыми понятиями, потому что блоха, белка, океан… Это понятно каждому. А вот попробуйте какому-нибудь человеку объяснить, что такое молекулярная биология. Не все начнут читать, я не знаю, какого-нибудь Маркова с его там книжками популярными. Тем более Льюина. Обычный человек более охотно начнет воспринимать простые термины, которые ему понятны. Поэтому популяризаторы, они, они пытаются, но опять же таки, мы хотели, мы хотели употребить не слово «вера», но у нас не получается. Спасибо за замечание про слово «вера». Я, у меня у самого есть статья, где я объясняю, почему это слово лучше не использовать э, в таких случаях. Вот. Но это вообще вопрос языка. Я, я сказал, языка я, про это, про это и подумал. Вот. А, но э, я бы добавил, что на самом деле некоторые как раз псевдонаучные направления, наоборот, апеллируют к специальному запудриванию мозгов с помощью как раз наукообразной терминологии. Это отдельный феномен. Оказывается, что некоторые люди им свойственно находить смысл даже в абсолютно бессмысленных э, наукообразных фразах, типа там «квантовый торсионный генератор с акцептировал э, торсионное поле, и это привело к релаксации мышц». Таким образом, акупунктура работает. Вот. То есть, э, вот Набор слов, как бы для человека, который понимает э, значение, если понимает, что эти слова в данном контексте смысла не имеют, как бы все ясно сразу, с, с первого. Вот. Но если человек не знает вообще, что это такое, то для него это примерно то же самое, что я скажу, ДНК полимераза синтезирует РНК с ДНК, вот это все тоже логические слова какие-то. Вот. Но э, значит, ученые так непонятно выражаются, и некоторые псевдоученые мимикрируют под, этот, под эту вот сложность науки, э, и таких примеров очень много. Кстати, да, вообще интересная проблема о языках трансляции, о том, как они перекодируются. Опять же, у популяризации при упаковке контента происходит определенное содержание. И на самом деле она тоже требует очень отдельных обсуждений. Вот я сейчас сказал ДНК полимераза ДНК синтезирует ДНК, это было неправильное утверждение, потому что ДНК полимераза два 2 и в ДНК. Какая разница? А РНК, пол... Нет, потому что... В, в контексте твоей фразы а Потому что потом мы знаем, Мы знаем этих людей, которые в интернете, выводы из контекста, скажут, что Панчин не знает молекулярной биологии. На самом деле из вашего полимераза удваивает ДНК, а РНК полимераза синтезирует ДНК, из, на из всякий в, случай там, ваших... для всех хейтеров вот там в интернете. Да. Спасибо большое за дискуссию. Вот Дело в том, что я обучаюсь на юрфаке и очень часто фигурировало ну, что-то связанное с законом, законодательным регулированием, причем в разных плоскостях. Вы говорили о законодательном регулировании неправды, как о том, что в принципе это не нужно. То есть не нужно нам, наказывать, точнее, не нужно нам регулировать гомеопатию какую-нибудь и не нужно наказывать РНТВ за то, что они пугают людей. Так вот, по поводу врача, который лечит раково-больного гомеопатией. Он на данный момент не подлежит уголовной ответственности, потому что гомеопатия у нас считается лекарством. Ну И, в принципе, он не будет подлежать ответственности, потому что он считает, что это лекарство должно было его излечить, у него не было умысла. Также, соответственно, с РНТВ. Ну, новость о, мер... о, метеорите, о метеорите, она может породить, например, массовые беспорядки. Или, например, там кто-то возьмет кредит и бункер себе выкопает. То есть в юриспруденции есть понятие общественная опасность, общественный вред. И то, и другое, и, и один, и второй пример, они несут общественную опасность. Или в каком-то проявлении общественный вред. Вот не хотите ли вы переосмыслить и все-таки подумать о законодательном регулировании неправды? Вот, по крайней мере, по, по этим примерам пройтись, если... Мне кажется, неправда должна маркироваться как неправда. Ну да, вот, вот э, типа, на, на гомеопатии писать, что это, да. это не доказано, да? мне вот. вот, а э вот, э кажется, это многое бы решило. И, конечно, гомеопатия не должна быть часть такой э обычной медицины. То есть, грубо говоря, если человек хочет пойти в подвальчик, там, значит, э, как это, э, там, к ходит, экстрасенсам ходят, да, вот в таком духе, в индивидуальном порядке, э, не в рамках какой-то государственной клиники, и даже не в рамках частной медицинской клиники, то, которая ну, аккредитована, да, э, то пожалуйста. Но этого, конечно, не должно быть в государственной системе здравоохранения, это не должно быть признано лекарством, и там, где оно продается, оно должно быть помечено как не лекарство. Ну, то есть, вот. врач, врач, который назначает больному, он должен был э, предупредить, врач. что современная медицина это считает фигней, а если он не предупредил, то тогда он мошенник. Ну, не мошенник, он преступник. Потому что ну, он, э, ну, он специальный субъект по уголовному кодексу, если так говорить, ну, который обязан, в, в, в обязан выполнить свою функцию. В, в, в, в, в юрист. Ну да, я обучаюсь а, вот, в факту. Спасибо. Да. Вот. Поэтому, поэтому, собственно, потому такой вопрос, что я считаю, что, наверное, такие вещи, они несут общественную опасность и общественный вред. А Уголовный кодекс и Административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, они направлены на борьбу с общественной опасностью общественным вредом. А у нас это никак сейчас не регламентируется. А вы бы как это предложили регламентировать, как юрист? Я пока не юрист, но я просто считаю то, что, во-первых, закона фейк-ньюс, его надо реально доработать, и такая вещь как ну, фейк о приближающемся метеориде, оно, ну, это, это должно быть наказано, это должно быть оштрафовано СМИ, или как, как там это сейчас регулируется? Ну так мы останемся вообще без СМИ, без новостей, потому ну, что, что же в нашей стране всех накажут, всех посадят, ну, это уже вопрос о правоприменении, если в нашей стране, там, здесь есть закон, вопрос о том, как его правоприменять. Кажется то, что все-таки врача, который назначает гомеопатию, а у нас таких много, ну, я знаю, я смотрел очень много ваших выпусков, и Трэс и все-все, вот это вот. А у нас много таких примеров, это надо, ну, этих людей надо, в принципе, наказывать, создавать прецеденты, которые, которые будут с этим уже бороться. Случае... А при передозировке препарата как квалифицируются? Дом нет, нет. нет, нет. нет. <laughs> Другу, Ну, вот мне просто интересно на самом деле. Вот окей, врач выписал препарат, но он верит, что в вылечит только более высокие дозы. Произошла передозировка, человек умер. Как квалифицируется? Ну, По-моему, дозировки регулируются всякими стандартами. Ну, все, тут уже вопрос о том, был у него ум и сил или нет. Если, если он действительно выписал препарат в определенных дозах, определенный препарат, рецепт, все дела. Не, ну, он верил, что поможет. А, окей. Да, он верил, это причинение смерти по неосторожности. Ну, а разве вот в случае гомеопатии не так же а случае с получается так, что гомеопатия у нас считается лекарным. И врач, по сути, выписывает лекарства для того, чтобы вылечить. Но оно не вылечивает. То есть, ну, а лекарство она может вылечить, может не вылечить. Насколько я понимаю, в медицине есть стандарты того, как ты, чем ты можешь и как ты можешь, и что ты можешь лечить. Протокол, да. Вот. И, соответственно, если врач отклонился от протокола, и это привело, например, к гибели пациента, то тогда врачу за это могут что-то вменять. В некоторых судах, суд будет разбираться. Это точно не мошенничество. Там какая-то есть, Вопрос немножко сложнее тут. Вопрос сложный на самом деле. Друзья, давайте на этом будем заканчивать. Давайте поблагодарим Александра и Даниила за прекрасную дискуссию. Я надеюсь, вам понравилось. У нас будет еще два мероприятия в рамках данного цикла. На сегодня мы заканчиваем. Спасибо вам за то, что вы пришли.